Дорогие друзья, приветствую вас. Находимся в гостях у Надежды и Михаила. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас пригласили на чаепитие. Расскажите, пожалуйста, как вообще произошел ваш переезд? Откуда вообще вы узнали о нашей компании? Вы знаете, компанию мы нашли с помощью риэлторов. Вообще мы сюда планировали переезд с 2015 года и из Самары планировали и потихоньку даже купили квартиру здесь в ЦБ на балке, и у нас как бы вот, было время для подбора. И почему именно это место мы выбрали, а не там новороссийский на нам предлагали и прочее? Потому что здесь уникальный климат. Грамотные риэлторы нам попали и объяснили сразу, что здесь комфортно степной, морской. И плюс э горные, горные да. то есть это начало Кавказских гор. Вот. и поэтому именно за это место мы уцепились. Конечно, мы обследовали вначале Пятихатки, потом мы Цибанабалку. Но мы люди городские и нам хотелось вот какого-то вот порядка э вот цивилизации. Что здесь, в принципе, мы увидели? Мы когда заезжали сюда, то получилось так, что попали в самое начало строительства. Здесь еще... Мы десятая семья, которая сюда вселилась. Хотя вот эта половина нашей улицы цветочной была застроена, и половина солнечной была застроена, и соседняя. Когда мы сюда приехали, то нам понравилось, что участки ровные, красивые. Дома уже тогда стояли э -э готовые, наш дом был готовый. И... Нам понравилась, в принципе, планировка, потому что застройщики частные, они, конечно, неплохо. Хотелось просто готовый дом купить, что у нас и получилось здесь. А те, кто вот частники строят, они немножко как бы вот такие вот скромные дома строили. А вот стройгарант Анапа тем, что здесь был выбор. Ну, что все-таки такое самое ключевое оказалось, что вы вот прям приняли что? решение остановиться? Именно? Наверное, вот в совокупности все. Потому все что, все, да? да. И, безусловно, первую, одно из первых ролей сыграло то, что здесь будет газ. Для местности, вот для этой, газ, это коммунальные вот эти вот все дела, это принципиально. Газ, централизованная вода, вот это вот определило выбор. Застройщик полностью свои обязательства перед нами лично выполнил. Вот перед, я не знаю, как. Ну, судя по тому, что поселок строится, значит, все в порядке. Все продвигается. Да, да, все продвигается. Как мы себя после Самары здесь ощущаем? Ну, конечно, по сравнению с Самарой, где 6 месяцев зима, а здесь ее нет, то комфортно, честно говоря. Убедились в том, что здесь... Зимы очень комфортные. И когда меня спрашивают родные, чем вы там занимаетесь зимой, я говорю, мы траву полем. Могли бы нашу компанию рекомендовать? Или вообще, может были какие-то уже вопросы у людей, кто интересовался? Покупка жилья. Покупка жилья. Да, в принципе, у нас вот у Михаила Петровича знакомые интересуются. В основном Самария. Самаре, да. В гостях. Uh -huh. Там друзья, товарищи остались, родственники, uh -huh. и всеми я показываю фотографии. Ну, в общем, ну, у кого есть возможность, за... интересуются. Да, интересуются. Тем более, что э, поселок-то, в принципе, ведь практически достраивается, и люди, кто это, мы уже просто поторапливаем, если вы надумаете, то бронируйте, я что тут продается очень ну, да, хорошо? Продажи. хорошо да. Какие проблемы сразу да. нас никогда mm -hmm. не оставляют и в этом тут плане. Же прям мгновенно все и устранялось. Да. Сейчас, в принципе, пока у нас уже никаких да. не, нету все таких. Хорошо. Ну, поначалу да. мы в 2019 году, когда заселились, да. были, конечно, какие-то мелкие но да. они устранялись да. моментально. А вот уже такой вот глобально в прошлом году, он тоже, то есть гарантия того, что здесь помогут и не оставить, это есть. Немножко дополню тебе. Да, конечно. Ну, мы познакомились с Анапой немножко раньше, в 2013 году. Мы приехали сюда отдохнуть, а мы ни разу в Анапе не были, поэтому интересно было, что за город, все. Нам он очень понравился. Мы побыли здесь и... Стали мечтать. Да, да, да. А когда купили просто квартиру рядом в Цибана-Балке, приезжать, стали сюда гости, в отпуск, пожить, посмотреть. Две недели в июне, две недели в сентябре. Вот нам так понравилось, думаю, о чем мы. Возраст у нас большой, всю жизнь работаем, работаем. они а не пора ли о своем здоровье подумать? Вот. Ну, квартира есть квартиры, И мы стали мечтать о доме. Чтобы, да. чтобы не было соседей, чтобы сверху не тяпкала собака, чтобы сбоку не клапал ребенок. Вот. Ну да, нам и уже хочется вот тишины и покоя. И вот ну как, начиная не то, что зиму, с ноября, подыскали вариант купить дом. Мы 4 месяца... Очень много домов нам риэлтора показывали, очень много. Ну, то нам не нравилось. Тут немножко специфичные способы застройки. И потом нам Слушай. однажды показал риэлтора вот этот поселок. Мы мимо проезжали, ни разу не заглянули даже. Да, сколько есть. И прямо в первый же день мы зашли, и вот нам этот дом понравился. Прям сразу понравился. И мы сразу же все. Больше спать не будем, мы покупаем. Супер. Вот. Прямо Душа прям легла. Прям да. в первый да? же день нам понравился. Да. То есть Хотя мы этих домов Прямо без всяких массов. разговоров. Нам что понравилось? Во-первых, Надежда сказала, большие участки. Вот, Ровники красивые, дома красивые, вот комнаты большие, да. вот окна. Ну, ну да, да, все просторно. Два санузла. Ну, в общем, все как положено для комфортного проживания. вот. И мы купили, Тем дольше мы живем, тем мы убеждаемся, что мы сделали очень правильный выбор. Дело в том, что вот чем хороший еще застройщик, он идет навстречу и делает дома по индивидуальным проектам. Вот это вот. Такой плюс большой. Потому что вот уже следующая улица, Малиновая, она там застроена практически с пожеланиями. Мы просто спешили, нам нужно было уже сразу переезжать, поэтому мы готовы взяли. А можно там и где-то кто-то окно еще дополнительное делает, кто что. Но вот это вот очень интересно. И главное, что это все делают, все это оперативно. Кто-то там погреба, кто-то там дополнительные эти... То есть вот этот вот, э, момент хороший. Кто думает сюда переезжать, и даже вот в плане здоровья, я хотела сказать, э, как бы э, легче. У меня вот сердечко пошаливает. В Самаре я тяжелее гораздо переношу это. А здесь мне легче. Э, здесь, во-первых, вот этот вот воздух морской. Он действительно лечит. Что там говорить? Зелени немного. И вы знаете, начал расти свой сад. Такая благодать. И сейчас вот, конечно, уже природа увядает, а летом. Ой. Здесь в основном контингент – это пенсионные. Угу. Со всего бывшего Советского Союза, сейчас Россия, здесь приехали из Дальнего Востока, из Камчатки, из Хархалина, с Владивостока, с Хабаровска, угу. Сибири, с Урала. Очень много здесь с, с Кемерово, вот. также есть и с Калининграда, Москвы, Крыма. И вот наш возраст пенсионный, мы как-то ближе друг к другу, угу. общаемся, нам очень нравится. Да и молодежь здесь вполне адекватная, и люди все приветливые. Конечно, безусловно, люди все новые. Где-то идет и процесс притирания, где-то чего-то, но народ совершенно адекватный. Надежда и Михаил, благодарим вас за ваше гостеприимство, что нас пригласили в гости, так тепло приняли, и за ваши отзывы. Спасибо вам большое, желаем вам долгих лет жизни и счастливой. Спасибо. Спасибо вам Спасибо вам.